итак добрый день дорогие друзья с вами опять Дмитрий мы э, будем изучать тему или рассматривать тему что такое живой мужчина и живая женщина и оказывается существует так, одна реальность <coughs> и две фикции то есть э, Весь обман этой системы доверительного управления, который, на которую мы когда-то согласились и на это, или на это согласились на наши предки, этого никто не знает на самом деле. Нет никаких договоров, никто не может это предоставить. На основании чего происходит доверительное управление нами, живыми мужчинами, женщинами. И весь этот обман. И первое, то что выяснилось да, после долг, долгих, долгих мутарств годы изучения информации и попытка найти истину за этим, то что живой мужчина или живая женщина это не физическое лицо. То есть везде стоит, как в документах и в Германии, так в документах и в России, что физическое лицо это человек. И с этого момента происходит весь обман. На этом все строится. Весь обман строится на том, что физическое лицо это Человек или живая мужчина и женщина, а это совершенно не так. Перенимая информацию всю э, семинара о коммерции, э, который заключал в себе заочно 100-150 часов э, аудиоинформации аудио и э, письменной информации дополнительной, э, сделал вывод, что на самом деле очень интересный, дорожку или шоссе можно сказать для нас сделали те кто занимался коммерцией коммерция люди занимались уже многие в многих странах более 10 лет но коммерция она идет тайна то есть она идет частно как говорится от физлица к физлицу да и получается так что все что происходит в коммерции я сейчас объясню что это что стоит за этим словом да когда люди через коммерцию добиваются защиты своих прав или добивается своих прав, происходит это так: человек получает какой-то документ на руки, какое-то письмо. И в этом письме происходит его обес... обесчестие, да, обесчестие. Его обесчестили, можно сказать, да? Простите, мне 30 лет нахожусь уже не, не, не в России. Русский язык. И становится все хуже и хуже. Есть человек обесчестили. Или это он принимает этот момент, который описан в этом письме, да, за бесчестие. То он говорит, я согласен с этим. Я принимаю это бесчестие, но вы мне должны заплатить 1 миллион. В долларах, там евро. И составляет ценные бумаги. Того, кого оскорбили, он составляет ценные бумаги, доставляет эти бумаги почты и потом ликвидирует эти бумаги через налоговую систему э, IRS, то есть э, на, налоговый офис э, в США. То есть э, получается так, что тот человек, который оскорбил, либо он платит добровольно, если он не платит добровольно, он э, это ценные бумаги ликвидируется и эта сумма приходится ему заплатить скажем так. Да. но это дело небезопасное было не всегда это работало и так далее многие много людей в многих странах этим занимались но факт то что э, те люди которые это делали они проложили для нас дорожку и нашли э, и вывели этот, этот весь обман и всю информацию э, в общий доступ да. И тогда стало понятно, что, как эта система доверительного управления работает. И кто мы являемся, или кем мы являемся в этой системе доверительного управления. То есть мы не являемся там, ни гражданами, ни кем-то еще. Мы являемся живыми людьми, живыми мужчинами и женщинами, которые, которые не по своей воле инвестировали, инвестировали именно свое тело за можно сказать за долги государства то есть мы своим телом страхуем все публичное что вот эту публичную фикцию к примеру российской федерации страхуем своим телом на основании этих этой информации которая прошла получается так что есть три ипостаси одна реальная и две фикции то есть первая фикция это физическое лицо. Физическое лицо создается по свидетельству о рождении, и по свидетельству о рождении в финансовом департменте в США, который находится в Вашингтоне, открывается коллатеральный счет. То есть вы родились в СССР, вам выдали свидетельство о рождении. Это свидетельство о рождении переслали финансовый департмент США. И финансовый департмент США открывает на вас счет и зачисляет туда ту сумму, да, которая отображает все богатства той страны, в которой вы родились, в процентном отношении к тому количеству человек, которые на этой территории сейчас проживают. Вот в СССР проживало там столько-то человек. Это делится все, что в недрах на, на земле и в воздухе. Все это считается, я не знаю, кто это все может посчитать да? но каким-то образом это все считается и зачисляется сумма на э, этот счет для того чтобы в бюджет государства можно было выделять э, то есть фирма которая называется государством она создает и юридическое лицо то есть выдает паспорт когда мы получаем этот паспорт мы ставим там свою подпись, да, через эту подпись, которая копируется потом во все тайные и дополнительные договора, о которых нам ничего не говорят, нам не разъясняют, как пользоваться юридическим лицом, что за этим стоит. Они просто считают, сейчас я объясню, как это происходит. А, значит, Фирма, которая называется государством администрация в этом государстве, ну, где-то 2-3% из администрации, <coughs> те, которые находятся в высоком финансировании, к примеру, как или Является президентами банков и так далее, там подобное, немножко в этом разбирается. Или знают то, что происходит. знают, да. Остальные вообще ничего не знают. То есть бюргомистр города, либо кто-то там главный из администрации, он может просто ничего не знать. но ну, финансисты, они знают, как это работает. И вот эта фирма, которая выдает юридическое лицо, она получает через нашу подпись, то есть разрешение и по лицензии, берет деньги, которые полагаются нам, с нашего коллатерального счета, открытого на физическое лицо, это где-то 16 тысяч евро, доллара, не знаю, в месяц, да, в бюджет государства идет. И на эти деньги, в принципе, если считать, что система доверительного управления придумана именно для этой цели, совершенно безбедно существовать человеку, да, получая все бесплатно. То есть проживание бесплатно, все коммунальные услуги бесплатно, проезд на транспорте, медицинское страхование, медицинские услуги бесплатно и так далее, обучение бесплатное и так далее, и тому подобное. То есть все этой системе уже мы оплатили своим телом как инвесторы, но нам никто не разъяснил, нам нас считают людьми, которые которые бесчестят, которые бесчестны. Как это все происходит? Значит, рождается ребенок. Он выходит через воды, материнские воды, выплывает маленький кораблик. Этот маленький кораблик попадает в большое, большое море. Получает флаг туда, свидетельство о рождении. Где-то открывается коллатеральный счет на свидетельство о рождении, и кораблик этот плавает. Плавает, плавает, пока он там в 16 лет, во сколько в 14-16 лет, не получает э, паспорт как он получает паспорт что такое паспорт это значит этот кораблик пришвартовался в порту капитан корабля сходит с кораблика думает, что он король ему погулять зайти в бар там выпить там девчонок снять и так далее покутить до да, пошуметь по, по, поломать мебель ему хочется отдохнуть ему устал, устал плавать и нас считают вот именно таким пиратом, который сошел с корабля, и который после того, как он сошел с корабля по травмам, получил паспорт, подписался. Подписался под тем, что он все оплатит, если что-то там произойдет, ну иначе бы его не пустили просто на корабль. Да? Он заранее подписывается и согласен с тем, что он все оплатит, то есть все штрафы, налоги и так далее. Он на все согласен, лишь бы выпить, его бы лишь бы выпить, покутить. Ладно, ему то не говорят. и Именно вот это место, где происходит прописка, так называемая, да? а в э, фиктивном публичном поле фирма, которая называется мега государством, туда именно и доставляют ему все эти счета, все эти оплаты, все эти штрафы, все эти коммунальные услуги и так далее и тому подобное. То есть, иначе он если уплывет, где ему найти в море, где его можно доставить это все. Поэтому как... В месте, где он спустился, именно в порту, паспорт, да, он проходит через ворота и оставляет там все права и согласие на все, и судья может за него все подписывать. Именно судья становится главным в этой системе. И э, любое судебное разбирательство не играет абсолютно роль, как только человек показал свой паспорт, э, он сказал, что вот я эффективно это ее лицо, я тут нахожусь, и я буду за все платить. И они говорят, хорошо, ты будешь платить никаких проблем и так далее там подобное Значит, получается мы отдаем все, все свои права права человека да как только спускаемся с этого корабля если мы думаем так что хорошо мы в публичном эффективном поле не хотим ничего делать именно именно вот этот паспорт разрешает нам вести бизнес то есть покупать квартиру открывать какой-то получать кредит Делать uh, договор на сотовый телефон там, и так далее. Без него, без вот этой вот фикции. Тем более при получении человек подписывается часто уже на табло. И это табло, это печать. Да? Печать, она стоит в такой, в такой рамочке или в параллелограмме. Да? И то есть, если она стоит в рамочке, если даже на формуляре она стоит в рамочке, или идут uh, уголки, уголки видны так, uh, как, как, uh, как такие... Uh, ну, можно сказать, образующий параллелограмм, то есть уголки параллелограмма, то, значит, вот эта подпись, она не, совсем не относится к тому, что написано на этой бумаге. То есть они ее копируют там, куда нужно, и нам ничего не рассказывает. И считает нас всегда вот этим пиратом, хулиганом, который сплотился с корабля, из-за которого в, в ответе они отвечать, отвечать не собираются. И по лицензии они все эти деньги с нашего колотерального что-то забирают. А если раньше это э, задумано было так, что где-то администрация государственная, она как бы получает 4%, там 3-4% с той суммы, которую она забирает, остальное она дает все там, человеку, или, чтобы обеспечить, обеспечить медицинское обслуживание, операцию там, и так далее, это идет туда в бюджет там, клиники, то она, сейчас они делают 99% ложится в карман. Во-первых, вся эта система доверительного управления, она не может работать, то есть настроена сейчас так, настроена так, что мы должны все оплачивать либо со своего счета, либо мы оплачиваем все наличными. То есть они требуют, они насильственно применять насилие. В принципе, то, что они не, не, не могут делать, наша воля абсолютно. Да, и на нашу волю мы должны изъявить, но мы должны действовать только как живые мужчины и женщины. И получается, что применив к нам насилие и забрав у нас деньги, они эту систему, систему доверительного управления, в которой нужно все оплачивать не наличными и не через банк. То есть они нас заставляют это делать. То есть мы разрушаем. Систему доверительного управления разрушается, если происходит оплата наличными, либо через банк, через счет. Чтобы это не происходило, в принципе эта система работает так. В ней все оплачивается через, во-первых, страхуется нашим телом все в публичном поле на фирмы, которая называет себя государством. А во-вторых, оплачивается все через нашу подпись. То есть, нужно нам дом купить, нужно нам что-то купить. Пришли мы в магазин, мы ставим свою подпись, что мы согласны с нашего коллатерального счета, на котором собирается все, что люди наработали, именно выработка, семи поколений тех людей, которые находились там в одном, в одном, на одной территории в одном государстве, но а, они хотят это все иметь наличными и это из-за того, что они хотят просто грабить наши калитарные счета. Это все, они хотят по лицензии грабить наши калитарные счета. Вот заявились там затесались паразиты. Да? Значит, в ССР не было паразитов или поначалу было мало паразитов, а потом стало их больше Очень советую вам почитать книгу Юрия Мухина Значит, «Убийство Сталина и Бери. Очень трактат, я считаю, это трактат о о СССР. Лучше я еще ничего о СССР не считал. Именно почему развалился СССР, именно почему и какое было там управление, и что было, как это управлял СССР вообще. Очень интересная книга. Можно прослушать просто как аудиокнигу. Это три части по 10 часов. Ну, прослушать это не проблема, очень быстро это идет, очень интересно. В принципе, это так и должно было развалиться, эта система, потому что слишком много появилось там людей, которые не, не собирались ничем заниматься. То есть не хотели, не хотели как всегда, да? ничего делать, но хотели все иметь. Вот на этом все, все, все жизнится. Значит, что для нас важно? Вот уяснив этот момент, что физическое лицо это не человек, мы начинаем работать и общаться с системой, как нам э, предписали эти люди, которые занимались коммерцией, предлагают, предлагают это делать, э, от физлица к физлицу. То есть там, где никакие страховки, никакие договора, кроме как э, по рукам, да, не действуют. То есть там мы будем общаться и будем работать с теми, кто несет какую-то функцию в фирме, которая называется государством, получая при этом... Второе юридическое лицо, внимание, второе юридическое лицо, как то судья Иванов, это второе юридическое лицо, либо как президент Путин, это опять второе юридическое лицо. То есть эти, эти э, люди, которые заполняют это функции или клоны, что там они есть, они получают защиту от той юридической системы того государства, которым они управляют, вот и все. То есть их не достать теми способами, которыми мы думаем, их можем достать. То есть при, при а, а, как-то присудить а, или привести к ответственности, да? Этим занимался, кстати, Юрий Мухин. Интересно, я с ним встречался в 2015 году я лично сидел вот за одним столом, очень очень уважаю этого человека он хотел тогда и добивался именно ответственности за власть, чтобы люди, которые были у, у руля или в партиях, на какое-то время в правительстве, потом, после того, как они уже не выполняли свой пост, что они отвечали полностью за то, что они делали. Это абсолютно правильный подход, я считаю. Вот. Что для нас важно? Да, да, когда нам дают паспорт, то есть они разрешают нам действовать, то есть вести бизнес в публичном фиктивном поле Российской Федерации. Хотя в этом поле мы и так все застраховали, они нам дают еще один страховой полюс. То есть один страховой полюс для нас это свидетельство о рождении, а другой страховой полюс это для нас паспорт. И без этого паспорта в публичном фиктивном поле Российской Федерации жизнь невозможна. Но не отказываясь от паспорта, не снимая с прописки, да, не подготовившись и не изучив те материалы, которым будем предлагать, то есть мы собрали команду, и эта команда перевела на русский язык. Уже достаточно много, 20, 20 интервью. Информации очень много появилось. На различные темы. Именно как работает доверительное управление и как оно должно работать. И мы будем заставлять их работать именно так, как нужно. И мы будем оплачивать в этой системе доверительного управления все через свою подпись. То есть хорошо, мы согласны платить, да? мы будем это делать. Для этого нужно немножко подготовить определенные вещи, сделать да? для того, чтобы это получилось. И мы будем оплачивать все, как это должно быть. А Почему происходит... Почему им нужны именно наши наличные средства или средства с банка? Вот они выставили счет за неправильную парковку. Это создались деньги из воздуха. То есть это долги, которые создались. Мы не причинили никому ущерба. Они создались из воздуха. Это долг, этот штраф. В Москве 60 евро за неправильную парковку. Сумасшедшая сумма. Что происходит? В этот же день, в 6 часов, в двойной бухгалтерии этот штраф оплачивается. То есть он оплачивается как дебет-кредит, плюс-минус, два счета существует. И в двойной бухгалтерии он в 6 часов этого же дня, когда он был выписан, уже оплачен. Нам же присылают какую-то писульку. оплатите да? штраф туда-сюда. И вот мы бежим его и платим, или мы сопротивляемся и не платим пока они на, нас не заставляют всеми различными способами, которые только существуют, насилием. Ну, практически насилием. То есть, как ты пират, не хочешь платить, да, вот тебе, за тебя судья подписался уже, то есть все это сваливается сначала на судью, если ты не хочешь платить, а потом судья это должен с, себя снять ответственность и перевалить на тебя. То есть сделать все так, что получить твою где-нибудь подпись или не получить твою подпись, провести судебное разбирательство, в кавычках, да, и э, э, там постановить, что... По лицензии надо с тебя снять эти деньги, по лицензии все. Если ты не хочешь все равно, с тебя они все равно сняли по лицензии, да. Это самое начало как только они выровняли бухгалтерию счет, они сняли с тебя по лицензии. У них ты уже подписал, подписал когда паспорт, ты уже согласен был с этим, что а, а, ты обязан будешь все оплачивать. А потом ты вдруг а, не хочешь этого делать. Вот за тебя судья подписывает, у него а, так называемая прокура, то есть право подписи. За твое юрлицо. Мы этого не знаем, конечно. Но они на тебя давят. Они хотят с тебя наличные. Или хотят, чтобы ты с банку, через банк заплатил. И вот ты наконец-то платишь. Ты махнул рукой. Черт с ними, с этими деньгами забирать. И происходит так, что эти деньги приходят им, приходят им на счет в фирме. И они не знают, что с ними делать. Они открывают подсчет. Они ложат эти деньги как бы на хранение у себя. Они пишут в налоговую систему, находящуюся в Вашингтоне, и говорят, что вот к нам насчет попали деньги какие-то, это как рассматривается как бревно, выброшенное на берег морем, или там какая-то сеть, на да, что-то ценное. Выброшенное на берег, они заявляют, что через три года, если не заявится владелец этого бревна или этой сети, мы будем ей рыбачить, да, или мы будем ей там это на постройку определим эти средства. И получается, три года эти деньги лежат, а потом они попадают в офшор. И таким образом они уже много-много, почти два столетия, как говорят, до два столетия, или э, много десятилетий, деньги эти просто забирает Это все они украли. Вот все, что было в течение 200 лет. Люди куда-то переводили там, да, мало ли плохо, значит, сейчас в Российской Федерации, Федеративная Республика Германии, все эти средства просто украдены, просто украдены, невероятная сумма, да? И, конечно, понимать что вести какие-то войны там или спецоперации, или э, делать какие-то сатани... сатанистские дела свои, для них средства просто мерено-немерено, это даже не то, что они получают находясь там выполняя не какую-то функцию в государственном лиге у них вот эти деньги которые находятся в офшорах и не предписаны да, для какого-то определенного э, темы да. они просто свободные деньги и, и потом через как, какой-то срок в течение там 70 50-70 лет эти деньги опять вводятся в оборот и опять мы их страхуем мы их так уже застраховали как любые кредиты как производство автомобилей и так далее и тому подобное и мы опять страхуем и все это с нашего коллекторального счета изымается, изымается средства До тех пор, пока они не будут пустые. А тогда можно, вот тогда можно будет все. И одно правительство завести и так далее, и тому подобное. Они не имеют права сломать нашу волю. Наша воля для них абсолютно. Но они уговаривают нас или убеждают в чем-то. Они долго-долго нас убеждают в том, что нам нужна прививка. Или нам нужна 5Г. Или нам нужно еще что-то они могут настолько убеждать если мы соглашаемся если мы соглашаемся как-то мы согласились с тем пока мы пользуемся паспортом российской федерации мы соглашаемся с ее законом, да, с тем что она есть и так далее тому подобное то есть э, на основании той информации которая к нам попала в руки и обработать это в своей голове да, мы придумали на первое время на, на пока вы на заднем, как говорится, плане, абсолютно тихо и спокойно будете готовить определенные документы и отсылать в определенные э, департменты, вы будете пользоваться категорическим отказом, назвали ему гражданина СССР, а практически это живого мужчины или женщины от услуг э, фиктив, фиктивной Российской Федерации или вне Российской Федерации. Для этого категорического отказа были также проработаны письменные материалы, да, и собрано все, что, все, что необходимо, да, и нужно было, чтобы четыре раза сделать категорический отказ по одному письму. Вот они вам что-то вам прислали, и вы в течение 72 часов, то есть через выходные как раз, отправляете их писульку им назад и прикладывать свой категорический отказ вы обращаетесь к ним не как живые мужчина и женщина потому что для них это непонятно это как бы тайна вы обращаетесь через свое физическое лицо как инвестор к тем структурам на да, которые выполняют функцию функцию там какую-то определенную функцию там судья или кто угодно и начинаете их расспрашивать где договор на доверительное управление, что и как. Вы обращаетесь к ним от физического лица, подписываетесь как физическое лицо внизу, посередке, посередине. Я сейчас немножко покажу все эти документы. И самое главное, что для нас важно, как живые мужчины и женщины, как инвесторы, доверители, кредиторы этой системы, именно инвесторы, доверители, кредиторы этой системы, но не должники, не должники это они должники. Вы отправляете все документы совершенно секретно, не для публичного общественного поля, лично в руки. И вы отправляете на физическое лицо, как пишется физическое лицо? Фамилия, запятая имя отчество или фамилия, запятая имя. Тут можно немножко смотреть по свидетельству о рождении. Вот вы видите, здесь фамилия запятая имя, запятая, отчество. Даже можно так делать. Ну, пишет в основном фамилия, запятая, имя, отчество. Значит, адрес. Вот это самое главное. Мы пишем как живой человек, живой мужчина и женщина, за физическое лицо. А физическое лицо, оно же не находится Здесь, где прописка, оно может быть иногда там появляться, на что указывает С дробь О или С drop О. Да? Пишите свою улицу, номер, здесь номер стоит, просто номер пишите в квадратные скобки, как и индекс вы пишите в квадратной скобки и пишите вблизи того города, села, где вы находитесь и вне Российской Федерации. То есть все, что... В категорическом отказе будет указано и как его доставка там все есть я просто не буду я сейчас расскажу самое главное и так уже получается очень много это будет видео как введение будем потом разбирать все больше и больше пытаться понять что что нам принесли какую дорогу нам открыли люди занимающиеся как, занимающиеся для по страх своей жизни до да, коммерции да. много лет причем и во многих странах, есть люди, которые потом обобщали эту информацию, исправляли. Потому что, как вы понимаете, на этом направлении действует очень много подкупных агентов, которые только вводят заблуждение, давая немножко правдивой информации, потом вводят людей в заблуждение. И как люди попадают под раздачу из этих документов. Мы не будем заниматься коммерцией, еще раз я говорю. Мы взяли самое лучшее от коммерции и применяем это, вне коммерции, то есть мы даже не идем в коммерцию, но мы используем все лучшее и э, важное в, нашем, э, в защите наших интересов, наших прав, то есть права человека, <coughs> если они даже определены, они определены, да, они умалены уже, то есть никто не вправе даже определять права человека, это уже умаление прав человека, у нас есть все права, кроме права нанести другому ущерб. Или обесчистить его. Вот этих прав у нас нет. Но у нас за нами стоят все права. Поэтому мы от физлица к физлицу и пишем выполняющую функцию судебного пристава, судьи, прокурора и так далее. И мы точно так же оформляем адрес. И мы пишем точно так же. И вот это мы пишем красным на, на конверт. И синим мы пишем все письма. А красным мы пишем приказы. И зеленым мы пишем оживление. Вы это увидите потом. Для работы вам нужен цветной принтер. И в принципе, основная информация в тех четырех категорических отказах, вот таким образом они выглядят, вы можете скачать всю информацию здесь под видео. Да? Там будет ссылка и немножко объяснения. Я попытаюсь сейчас самое главное дать вам понять, что Почему четыре категорические отказа? Это то есть четыре ступени отказа. Вам пришли письмо, прислали письмо. Вы отправляете это письмо назад, оригинал этого письма, и берете, берете пишите категорический отказ да, и прикладываете его, подписываете его посередине внизу, как физлицо. То есть Иванов Дмитрий Сергеевич, вам нужно также написать сверху Иванов, запятая Дмитрий Сергеевич. И потом поставить отпечаток пальца здесь. Здесь только общая информация. Никакой информации о гражданстве СССР здесь нет. В этих документах. Значит, что тут нужно? Можно, вы можете добавить. Вы можете поменять оттенок синего цвета. Ну, сколько сколько оттенков, оттенков голубого есть, синего. Вы можете э, ссылаться на какие-то законы. Но, внимание, вы ставите цитируйте законы, вы ставите его в квадратные скобки с начала до конца. Вот как здесь пишется, к примеру, Российская Федерация в скобках. да? То есть мы не признаем, но нужно как-то это обозначить, никто не признает Российскую Федерацию никаким образом. Мы не ссылаемся на законы Российской Федерации, на Конституцию, мы не ссылаемся на другие законы СССР и так далее. То есть, тем самым мы признаем эти законы, а для них действует только торговое право. Для них самих, для системы администрации или руководства Российской Федерации не действуют никакие законы. Или для судей не действуют никакие законы. Только как мы законы признаем, они на них ссылаются, и э, тогда они для них действуют. А так все им абсолютно да, до лампочки. Для них другое интересно. И вот таким образом мы пишем категорические отказы, или когда мы пишем и, и э, даем какое-то приказание, мы делаем это красным цветом. Значит, мы не ссылаемся на законы, пишем от третьего лица, то есть мы не пишем не я, не моё, там и так далее, мы пишем всегда от третьего лица и практически э, всегда ссылаемся на то, что говорим ниже подписавшийся, либо кредитор, либо доверитель, либо инвестор этой системы и мы с ними разговариваем каким образом и что они хотят от нас, они должны нам пояснить, то есть мы хотим разобраться в чем дело и живой мужчина и женщина, они экстерриториальны. Они находятся вне всяких государств. И только в фиктивном публичном поле фирмы, которая называется государством, там находится юрлицо. Физлицо находится в Америке. И в принципе у нас у всех американское гражданство. В принципе. Да, так наше физическое лицо находится в Вашингтоне. Почему четыре раза отказ? Значит, мы, они нам присылают документы, мы им отвечаем. Отправляем оригинал назад. То есть мы не оставляем у себя. Не молчим. То есть тем самым мы соглашаемся с тем, что они нам прислали. Не возмущаемся. То есть, опять же, цитируем что-то из их письма, какие-то там номера, номер дела и так далее. Ничего мы там не цитируем. Если цитируем, мы ставим это в квадратные скобки. То есть это практически... Этого нет в письме. Оно стоит, но его там нет. Ну, то есть при, при, привязаться или прикопаться к этому, как говорится, невозможно. Мы пишем всегда все посредине. Да? И каждый раз, когда они нам опять пишут, по тому же делу, мы пишем второй отказ. Он уже выглядит по-другому. И им еще сложнее. Еще сложнее сделать то, что они хотят. Копирайт. не нужно уберите это все вот здесь копирайт не появляется вот это почему-то появляется это все уберите да? потом нам пишут опять и мы опять отвечаем уже третьим отказом а потом у нас еще есть четвертый отказ и каждый раз мы приводим все к тому что нам тот кто нам отвечает его не защищает никакие страховки. То есть получается так, что судья или любой, кто работает в системе управления администрацией города, страны и так далее, кавычках, да, который, который нам отвечает вот именно в такой форме. Мы ему написали лично, то есть у нас есть, мы могли бы на домашний адрес написать, мы ему написали на тот адрес, где он работает. Да? Но мы написали не судье Козладоеву, да, а мы написали просто Козладой Владимир Владимирович. Мы написали физическому лицу, и тем самым мы обходим его статус юридического лица. Мы это просто обходим. И так как этот обход происходит, он начинает действовать. Во-первых, все равно он действует, да? интерпретируя законы, интерпретируя законы по-своему, да. Он действует лично. И ответственность за то, что произойдет, он несет лично. То есть, с коллатурального счета, если его нет средств, или э, как-то по-другому. То есть, он может обанкротиться из-за того, что он делает. То есть, это для него э, ну, петля, можно сказать. И в эту петлю лезть добровольно не станет. То есть, если он совершенно тупой, конечно, он полезет в эту петлю. Но Последнее письмо, которое нам пришлет, там будет сказано, что у него недостаточно страховки. То есть страховое страхование, как у любого врача за любую ошибку, так и страхование есть у полицейских, у судей, в администрации там, города или там, деревни. У них есть свое страхование. Но это страхование не действует, потому что они интерпретируют законы по-своему. И тут страховка никакая не действует. И в личном поле, в частном поле между живыми мужчинами женщина вообще не есть никакая страховка и мы их затягиваем в это как бы в колодец все ниже и ниже петлю на шее мы забрасываем петлю на шею грубо говоря да и затягиваем их в колодец ну так если можно в общем сказать Четыре отказа как их заполнять что можно дополнять как нужно это писать как подписывать там все есть там есть просто образцы ставить подпись да вы вам нужен цветной принтер вам нужно э, в первую очередь ручка которая перевая которая синяя нет не, не, не стирается водой чернила да, не стирается чернила вам нужно подушечка, чтобы ставить отпечаток пальца справа от подписи красного цвета мы ставим красного цвета вы можете писать либо как физлицо полностью то есть фамилия запятая имя отчество вы можете писать просто имя, вы можете писать имя отчество, это как вам хочется. Но вы даже ставите отпечаток пальца. То есть живые мужчины и женщины вы ставите отпечаток пальца. Вот это самое главное из того, что необходимо для начала понять, что есть три вещи, которые и обман, сам, самое главное, да, это физлицо это не человек. И Владея этой информацией, изучая информацию, вы сможете остановить их, хоть на короткое время, остановить какие-то процессы, которые идут против вас. Потому что в этой системе доверительного управления вы, как инвестор, оплатили уже давно все. Ну, возьмем, к примеру, производство автомобилей. Завод производит автомобили. Он их производит каждый день 700 штук. Но он их все не продает, естественно. Они у него на складе. Они у него в другом месте, они уже на специальном складе и стоят уже друг на дружке просто. Машины, можете себе представить, стоят друг на дружке. Столько их девать никуда уже. Но производится каждый день 1700 800 штук. Какой завод или какое предприятие может выжить, не продавая свою продукцию, но постоянно ее производя? Никакой. Но автомобильная индустрия, с чего производят? На какие кредиты? Да наш кредиты же. Мы, то есть правительство там, или кто-то, администрация государства, по лицензии берет кредиты под залог нашего тела, с наших коллатеральных счетов да, и производит для нас автомобиль. Заставляет нас же работать на, на этих фабриках и потом продает нам в 10 раз дороже, чем себестоимость. И потом нам продают еще страховые полисы и так далее. Потом нас заставляют делать водительское удостоверение. Хорошо, можно сделать, это все не против, но за бесплатно. Потому что мы застраховали. Мы в этой системе застраховали автомобили, которые сами же произвели и которые нам же продали. И разрешение пользоваться этим автомобилем нам дали только когда мы заключили страховку. То есть мы опять заплатили за страховку. И потом опять этот автомобиль, автомобиль принадлежит не нам. Мы не владелец, мы только пользуемся. им. Представляете, что делается? А мы страхуем в этой системе своим телом, как инвестор, и нам ничего не объясняется, не, не разъясняется, не объясняется, как пользоваться юридическим лицом, которое нам выдано, что стоит за этим, какие договора есть, и как это вообще работает, чтобы не, не делать э, ошибок. То есть любая наша ошибка, они расценивают как бесчестие, что мы не вправо, значит, мы не хотим просто. Либо как э, с кредитами, также с кредитами. Мы идем в банк, подписываемся с правой стороны, как, как, как э, что, э, согласны, что с нашего каватерального счета будут нам выданы деньги в виде бумажек. И получается так, что они выдают нам, копируют подпись еще 9 раз. То есть общей сложности. 10 раз, вот эту сумму, которую они нам посчитали. Потом они это бросают на рынок ценных бумаг, эти документы. В тот же день, как мы только подписали. Нам говорят, что мы, тут, э, мы подписали, что мы будем дарить им какую-то сумму каждый месяц этому банку. Дарить будем именно, дарить. И если мы один раз дарим, два, три раза дарим, три месяца, а потом не можем дарить, но так не, не, не, не идет, так не катит. Если уже один раз хотел дарить, то давай, пожалуйста, будь добр, дари. Иначе мы пойдем в суд. Они на этом кредите, который мы своим телом затраховали, мы заплатили за то, чтобы напечатали бумажки, и эти бумажки нам отдали, мы эти бумажки должны еще вернуть, мы дарим это банку, дарим, да? И они зарабатывают на этом, зарабатывают на этом. От 100 до 150 раз. А, то есть в 100-150 раз больше, бы, чем сумма нашего кредита. И берут это все с нашего коллатерального счета. То есть кредит, выданный нам, он давно уже оплачен в 100 раз. То есть они обогатились в 100-150 раз через этот кредит. И потом бегают за нами судебные приставы, и э, калашматит нас по голове дубинками, что мы должны платить. Мы такие нехорошие. Ну и коротко вот э, о подписях, да, или росписях, подписях, как можно автографов говорить, что происходит, как нужно сейчас уже, если у вас таки, э, такая информация пошла, то сразу это э, перевод хороший прислали, ребята, молодцы. Значит, если происходит банкротство или вас заставляют что-то где-то подписать, за что-то подписать, вы подписываете, значит, C. .F. То есть вас насильно заставили, это был как-то сфект, по он называется. Он как-то по-другому, может быть, сейчас использовался одним одним человеком. По-моему, это было в 1946 м или каком-то году. Что он это написал, c.f. И с того момента это так и называется. И это значит, насильственная подпись. Вас заставили насильно сделать это. Если вы идете получать свой паспорт, то вы можете сделать так. Вы случайно бывает такое потеряли паспорт ну, вы можете сделать для себя копию да потом потерять паспорт украли у вас идете говорить вам нужен опять паспорт и идете и ставите свою подпись вы пишете бай вот это второй пункт да вот это второй пункт вы пишете бай пишите свою подпись там, как физлицо если хотите или любую любую загогольную потом пишите а.r. не согласен с договором. Если вы подписываете слева после письма вы значит как юридическое лицо ну, как должник и подписывайтесь справа если тогда вот вы знаете если вы получали когда-нибудь кредиты можете кредит договора и формулля посмотреть там вы всегда подписывайтесь справа то есть вы оплачиваете. То есть вашего разрешать с вашего счета берется этих сидей. Но это вот немножко э, к той теме, как как сейчас получить, э, если паспорт или поменять просто паспорт. К сожалению, без паспорта э, в публичном поле можно жить только, только под мостом или э, совершенно э, альтернативно, то есть не независимо от системы. Но это практически невозможно. Я говорю, что это практически невозможно. Вы можете жить только под мостом и надеясь на на каких-то родственников и так далее. Отовсюду вас вытворят, и совсем без денег вам невозможно будет жить. Есть такие э, на наметки, но это, как говорится, исключение из правил. Чтобы жить нормально и по-человечески, вам, к сожалению, нужно иметь паспорт. Пока альтернативы нет, альтернатива первая, это подписать, поменять паспорт, подписать by Аир. То есть вы не согласны с теми договорами, куда мы это не не, не, не какие бы договора за этим не скрывались. Эту подпись, вы, я уже говорил, копируют дальше. И э, вы можете или потребовать, во-первых, никто не может заставить подписываться так, как, как они хотят, или как кто-то хочет. Да? Не может никто сказать, подписывайся так, мы не будем это брать у вас, а если вы пишите, AR пишете там, и так далее, вы скажете, это ваша подпись. Вы можете это как бы вплести в одно целое. И вы должны потребовать, копию вашей подписи документом, чтобы копила чтобы если что, в документе будет by air зачеркнуто, просто-напросто и туда не поставлено, вы скажете, моя подпись не такая, тут фальшивая подпись. Это кто сделал? Кто будет отвечать за это, за фальшивую подпись? При получении вы можете с собой принести копию своей подписи. Вы можете сказать, я хочу копию своей подписи. Это нормально абсолютно, да? Потому что я не доверяю электроника, табло какое-то, что-то тут. Или вы будете подписывать всегда, и вы за рамки этого табло выходит. Там такой квадратик, вы всегда за рамки будете выходить. Тоже, тоже как вариант есть. Подписываете это все, получаете, и ходите с ним, но э, его нигде не показываете. Вы не, не показываете в суде, если вас в суд приволокли, вы не соглашаетесь, если вас называют таким э, юрлицом. Просто с этим не соглашайтесь. Или говорите, я вас слышу, но я вас не понимаю. И все. Вот это можете говорить, я вас слышу, но я вас не понимаю, если вдруг вы попали, попали в суд. Будем еще делать информацию о судебных разбирательствах. Будем идти глубже в эти, в эти все направления. Но просто для начала это очень много уже. И, к сожалению, не, многие, многие даже в это не верят, они скажут, говорят, нет, ты сошел с ума, ты что-то напутал, неправильно перевел, скорее всего, да, у тебя с немецким слава, и так далее, столько о себе всего хорошего я уже слышал, с, с того момента, как начинает распространять информацию, но информация действительно серьезная, это действительно так, действительно, самый главный обман, они дают нам паспорт, исключая нашу гражданскую смерть, что такое, что такое гражданская смерть, да, вы это знаете, когда они нам выдают паспорт, они факт гражданской смерти исключают и дают нам пожить в их системе в публичной системе эффективного управления. Никто нами не управляет, нам происходит просто коммерция. Просто они хотят как можно больше и за короткий срок наши коллатеральные счета обанкротить. Вот и все. Как они обанкрочивают нас всех и так далее и тому подобное. Значит, желаю вам всем успеха, занимайтесь этим, потому что это поможет, приведет нас, потом мы создадим альтернативную систему, или параллельно этому мы будем создавать альтернативную систему. Проблема в том, что нам не предлагает альтернативную систему, то есть все государства на всей планете, они одинаково работают. Это работает одинаково. Также работает ФРГ, также работает США, так же и все президенты, Также же действуют, они все это знают, прекрасно понимают. Но в эту систему затесались кто? Паразиты. Которые хотят все иметь, но не хотят ничего делать. В конечном итоге они хотят просто уменьшить население, чтобы оно не портило окружающую среду. Своим дыханием тут уже. И потом они... То хотят все контролировать и иметь все что им захочется и там 500 тысяч или сколько там 500 миллионов да 500 миллионов будто для них разрабатывать все и все строить и все делать это им для, для них достаточно для той элиты кавычках элиты, да, конечно которая которая все это приводит в исполнение весь этот план так что но мы не будем горевать мы хотим оплачивать в этой системе так как это положено и будем это проталкивать, информацию проталкивать, изучать информацию, переводить информацию, распространять информацию, потому что на нас лежит ответственность за будущее поколения, за природные богатства нашей страны или нашей земли, она общая, она земля, и это будет делаться во всех странах, это делается во всех странах, то есть это делается только в тихомолку, в тихомолку, потому что честно вы должны обеспечить только одно, когда вы отсылаете документы лично в руки, совершенно секретно, они, вы их не отправляете не по факсам, вы их не публикуете в интернете. Да? Именно те документы, которые вы отсылали, это образцы. Это для того, чтобы понять, что происходит. Но вы этого не делаете и не публикуете. Именно тогда к вам Прикопаться как человеку, который обесчестил кого-то, будет очень-очень сложно. Итак, успехов.